или бог она какая-то непрезентабельная всего он там отваливается и еще плохо освещена. не могу вам показать эти приборы прибор <с> статуэтки эти. здесь наверное очень бдительность ну вот посмотрим через него плохо видно Замели бог, это раньше была комсомольская станция, да? Поэтому здесь комсомольцев много нарисовано. А что там, вход закрыт почему-то? Ты не в курсе? Да, это выход из стороны комсомольского возраста. А там сейчас, по-моему, делают реконструкцию.